Всем привет дорогие друзья! Наконец ушло время записать новый видеоролик, кое давненько не было. Связано это с тем, что я сейчас играю в команде по Counter-Strike Global Offensive. Сегодня на обзоре свежий автомобиль 2017 года Mercedes-Benz a A-класс с экстерьера. Над внешним дизайном авто немцы реально постарались. Очень-очень красивый дизайн. Очень красивые спортивные литые диски. Реально стильный, модный и крутой автомобиль. Посмотрите на этот спортивный перед. Все заточено под спорт. Реально очень-очень красиво. Тут даже говорить не о чем. Реально классно. Что же у нас внутри? Давайте посмотрим. Панорамная крыша правда весьма запачканная, так как у нас зима наступила. Салончик проработанный. Очень все красиво. Есть хром. Красивенько все реально сделано. Задний ряд у нас... Понятное дело, маленький, но тоже красиво проработан. Есть целый ЖК-дисплей, бортовой компьютер. Большой подлоконник с подстаканниками. И мультируль. Но самая главная фишечка этого автомобиля, это вот эта вот синяя неоновая подсветка, как только вы включите габаритет. Она выглядит реально круто. Там очень в, в автомобиль. Давайте заведем и посмотрим, на что она способна в городе. Тормозов нет совсем, конечно. Но управляется она весьма классно. Ну, вот знаете, не хватает какой-то динамики. То есть в Porsche 911, к примеру, который, кстати, скоро, наверное, будет на обзоре, если появится время, в нем реально прям такие рывки. То есть ты нажимаешь газ, и сразу эта машина улетает. Здесь э, я еду на 2000 оборотов. Автомобиль относительно не люксовый и относительно недорогой. Расход всего 5,5 литров на сотню двигатель турбированный объемом 1,3 литра на 149 лошадиных сил управляется реально прикольно, прям мне нравится то есть да, это ну, не ну, очень удачное место я выбрал, но все-таки давайте попробуем ну... нет ребят, нет ну не знаю, не знаю, нет, по-моему даже хуже получилось это, ну, не динамичная, ребят, машина, конечно, но очень и очень стильная и очень приятная в плане интерьера. Кому можно подвести итог? Это маленькая стильная машина с очень крутым дизайном и не с очень спортивным двигателем. С хорошей управляемостью, но с достаточно плохими тормозами. Исход у этого авто очень низкий. Этот автомобиль больше подойдет для курона. Об этом нам говорит и 104 мм, и двигатель с объемом 1,3 литра. Его могут полюбить за его яркий крутой дизайн и за уютный салон. Поэтому этот автомобиль весьма популярен. Пишите в комменты, какой автомобиль вы хотите, чтобы я взял на тест. Подписывайтесь.